Огромная скала, осень, позади лес, полоса лес, Там. за это свой лес, дом, они маленькие. Я просто смотрю на море Хорошо Чувствую Запах леса Осеннего Листья разноцветные Шум мореблый ты стоишь один? один, почувствуй, ты мужчина или женщина. Мужчина. Прекрасно. Ты можешь посмотреть на свои руки. Угу. Можешь посмотреть, во что ты обут. Сапоги такие высокие, кожаные. Какого цвет? Черный. Прекрасно. Ты стоишь на самом уступе, высокая гора? Да, очень высокая. Что ты ощущаешь? Чувство радости, грусть, Свободы. Прекрасно. Тишина такая внутри миротворение. Как долго ты стоишь там? Как-то... Он уже несколько часов стоит. У тебя есть какая-то цель, или ты наслаждаешься? Просто без цели наслаждаюсь. Как часто ты бываешь на этой горе? Ну, часто, как минимум раз в день. Прекрасно. Ты можешь почувствовать, осознать свое имя, Борис. Борис. Mm. Мягко мягко прокручивай вперед время и смотри, что происходит до какого-то очень важного события. Судя, судя по всему, я какой-то то ли граф, то ли что-то такое. Какое-то такое сословие. Статус имеется mm -hmm. Семейный статус Я Занимаюсь каким-то mm -hmm. То ли писатель Какое-то творчество mm -hmm. mm. Хотя и художник тоже творческий дворе нет ну, как-то получается что то ли с финансами какие-то сложности то ли... Такое впечатление, что я чересчур ухожу в это одиночество, в творческие какие-то мути. и из-за этого финансовая сторона немножко страдает. Что было одно из одной из последних твоих творений? А по настроению и пишу, могу в день и писать, и... Погрузись сейчас, что ты, последнее видео... Есть множество картин, большинство из них не дописаны, просто находится в стадии творения, много каких-то рукописей. А, что, пишу под не ни электричество, ничего Такое вот под цветом. Не свечая, а как это называется? Лампа. Лампага. Лампа точно. Ты можешь сейчас у себя в сознании возникнет цифра. Цифра, что это за год? Что первое возникает? 1760, то ли третий, то ли восьмой А страна? Mm -hmm. Российская империя Россия. Ты можешь увидеть себя у себя дома? Mm -hmm. Mm -hmm. Опиши дом. Дом большой, двухэтажный, белый. Ну в смысле, из какого-то белого камня. Колонна есть. Преми-мене такое. Большая. Лестница на второй этаж там все есть гостиные комнаты мастерские причем отдельно творческая мастерская где рисую отдельно где пишу где пишу не такая большая комната где картины Марберта там стоят такая более раз пять наверное больше чем где пишу такая каморка размером вот с комнату в которой я живу. Угу. у тебя есть да, дворецкий и на кухне. Mm -hmm. Да, несколько. То есть какая-то как семейство, что Что-то очень важное происходит в этом доме. Как ты чувствуешь? Mm -hmm. Да какая такая. Размер, размеренная жизнь а, Почти не бывает гостей И я редко куда-то езжу Есть конюшни есть карета Даже Кучер есть Какое тело тяжелое На счет три. Остановись, пожалуйста. На счет три. Это тяжестью идет, и ты почувствуешь легкость. Ясность и легкость. Раз. Ты наполняешься этим светом. Этой ясность, легкость. Все становится светло и просто. Два. Три. Что ты чувствуешь? Смотри, чувствуй, говори. Mm. У меня есть какая-то любовь, она живет далеко за границей, в Европе, Мы с ней переписываемся. Когда-то, очень давно познакомились на балу. Можешь перенестись в это время, когда вы познакомились? Uh -huh. Что происходит? Опиши вокруг. Бал, светский бал. Очень много людей. Кто-то танцует, кто-то стоит, общается. Смотри, кого ты знаешь? У кого этот бал? Где он? Бал в каком-то частном мини? Кто хозяин? Хозяин мой хороший друг целый дворец огромная просто гигантская территория высоты тоже какой-то граф большой феодальный Семейство. Как ты познакомился с этой девушкой? Нас друг другу представили. Кто представил? Как раз этот друг. Роман. Роман. Как он выглядит? Черный фраг. Белая рубашка. Длинный фраг. Высокий, худощавый. Посмотри ему в глаза, как он к тебе относится. Открыт, он открыт, честен. У нас есть некая духовная связь. Мы делимся многими секретами Что ты называешь секретами? Что не принято разглашать в обществе какие-то нюансы, тонкости жизни Например? Например, общение различными э, особыми или э, делимся какими-то взглядами э, достаточно интимного характера ты сказал духовная связь угу. какое-то время проводили достаточно близко общались и много времени проводили в общении с друг другом, делились своим мироощущением, восприятием, скажем так, открывали друг другу душу. Даже в деталях там мелких. Он знает, чем я живу, какие мои устремления. Я знаю, какие его. Хорошо. Можешь подняться над этими событиями? И переместиться в какой-то момент. По-настоящему важный для тебя, для твоей жизни, для жизни Бориса. Какой-то яркий момент из жизни Бориса, окрашенный яркими эмоциями. Что это? Какие-то улочки... на какой-то городок пусть это происходит осмотрись что это за улочки где-то похоже это какой-то крупный город но не самый скажем Какой -то, то ли район такой провинциальный, что ли. Борис знает, где он? Да, он идет в издательство, несет свои рукописи. Смотри, что происходит дальше. Ну, они уберут эти рукописи в издательство. Там, как я понимаю, уже меня знает не первое а... и дают понять что познакомиться и сообщаться решение что происходит далее Далее я выхожу из этого здания и иду, судя по всему, в какой-то ПАП. Смотри, что происходит далее. Прокручиваю. Уже сижу. Можешь описать? Да, это какой-то портовый ПАП. Там много э, э, далеко не высшие сословия людей, Там такие моряки, даже сказал разных мастей. Э, больше такой и рыболовный, и, может быть, даже где-то пиратский, что ли. Ну, такие всякие разные. И мне нравится эта атмосфера. Потому что это как смена декораций. Что делает Борис в пабе? Выпивает. Заказывает выпивку выпивает, общается... Он, Судя по всему, это уже не первый раз заходит туда, то есть его знает и бармены, а владелец этого заведения, соответственно. Наблюдает... Сначала сидел за барной стойкой, потом пересел за какой-то столик в углу зала. И сидит, наблюдает за всеми этими товарищами. Наслаждается этой атмосферой пребывания. Там что-то записывает, какие-то делают пометки. Что-то еще важное происходит? Да нет, по-моему, уходит один оттуда, более-менее в нормальном состоянии, вызывает, ловит какого-то кучера и едет в гостиницу. Видимо, необходимо переждать решение в этом городе, решение о публикации, то есть он ждет. Прокручивай быстро моменты и остановись на каком-то важном, эмоционально сильном моменте для Бориса. этот эту книгу. Почерки, заметки, а важно, что ли, что-то такое, какое-то такое название странное. Но это роман какой-то. В общем, его принимают в публикации. И он этому очень рад. А, ну, то есть... Это позволит перекрыть его некие долги. Выдают аванс за публикацию. Посмотри, выдают деньгами, облигациями, чем? Да, судя по всему, какие-то бумаги, как аппликация. Как они выглядят? Что там на них <связывая> изображено? Какие-то гербы. Хорошо. А сейчас... Как пачка приличная. А сейчас поднимись над этими событиями. Оставь их. И перенесись в тот момент. В момент... Опасности, события, жизни или смерти, момент опасного яркого события в жизни Бориса. своим кучером возвращаюсь обратно домой вдоль лесов едем и судя по всему какая-то погоня на лошадях за мной угу. когда она началась а, вот там в лесу то есть это не самого города угу что происходит рассказываю да это скорее 1800 какой-то шестьдесят что происходит у кучера между кучером и мной это вот такое вот как Такая карета, но чтобы добраться до кучера, нужно выйти с нее. То есть напрямого соединения нет. Впереди над... с двух сторон от кучера находятся ну как фонари, вот эти вот с.. Крысиновые лампы. И мы на большой скорости мчимся. В упряжке 4 коня. Смотри, что с погоней. Ну я насчитываю около. 4 то ли 4 то ли 6 всадника как ты их видишь а, через боковые на дверях эти окна но ну, не ну да окна как створки они открываются Uh -huh. И... hmm. у меня есть какое-то оружие только по-моему да какой-то пистолет что ли слышны выстрелы uh, узкая Проселочная вот эта дорога вдоль леса. Поэтому сложность доставляет нас как-то перегнать или обогнать. Но тем не менее им удается нас нагонять. это не из публика это не связано с публикацией то ли я везу какое-то важное сообщение хотя я иду домой вроде то есть в тебе есть знание что это непростые грабители да что-то там такое как как заказной, что-то я такое везу. Это не связано с облигациями. Послушай меня внимательно. Сообщение. Послушай, пожалуйста, внимательно. Можешь ли ты сосредоточиться на Борисе? Прямо сейчас сосредоточиться на Борисе. Можешь ли ты дать мне поговорить с Борисом? Угу. Борис, mm -hmm. Mm -hmm. что ты видишь? Mm -hmm. Сундук, в котором э, есть некий свиток. Соединение ясное и четкое. Что за свиток? Это письмо, которое мне передали в городе люди из каких-то спецслужб. Соединение ясное и четкое. Ты слышишь вопросы и быстро отвечаешь. Что это за письмо? Куда ты его ведешь? У меня нет ключа от. Я просто его должен доставить. Ты посланник. Да. А кому ты его должен доставить? Мне необходимо заехать в свое имение, а затем отправляться в Европу. Куда в Европу? должно выглядеть как встреча с моей возлюбленной, но так оно и есть, но параллельно это является прикрытием сообщения. Я должен доставить это сообщение и передать ему его людям, которые мне заберут. Через эти люди связаны с... с моим другом. Информация поступает ясно и четко. В какую страну Европу ты едешь? Франция. хорошо ты знаешь смысл этого письма нет я доверился своему другу и у меня не было выбора почему потому что эта передача решить все мои финансовые вопросы. И позволит сохранить имение. Угу. Вернись в тот момент, когда тебя нагоняют. Что происходит? Карета зажигается. Загорается один из... Правая сторона. Разбивается... Правый фонарь и карета загорается. Угу. Рассказывай дальше. Продолжаем движение, огонь начинает распространяться. Кучера ранят, карета переворачивается. Я лежу в карете. Перевернутый. Горящий. Без сознания. Смотри со стороны, что происходит ходят люди которые преследовали на да, их шестеро Открывает дверь. Карета все еще горит? Э -э -э -э да. Карета горит. Они ее пытаются потушить плащами. Своими... Картинка ясная и четкая. Что происходит далее? Открывается дверь. Ему дается немного приглушить огонь. Один из них стреляет в меня, но я нахожусь без сознания. Они почему-то не могут войти туда. Почему? Мешает огонь. Прокручивает дальше. Что происходит? И мне удается зайти туда. А мне не удается выбраться. Ты сгораешь в этой коре? Угу. Заморозь это событие. Посмотри, что происходит с письмом. Тоже сгорает сундук. Хорошо. В тот момент, когда письмо еще не сгорает, у тебя есть возможность посмотреть. Суть письма, что внутри, что там написано. Погрузись сознанием в этот сундук, посмотри в письмо, что там написано. Письмо предназначалось высокопоставленному высокопоставленным чиновником франции от, российской, от чиновников российской империи тайное письмо смысл такой что как-то связано с врагами государства как-то связано с заговором какой-то третьей стороны, которая работает на территории Российской империи. Послушай внимательно. Я читаю от одного до трех, и текст письма очень ясно, и четко встанет у тебя перед глазами. И ты прочтешь его быстро и понятно. Раз, два, три. Читай, что ты видишь. Смысл письма читай. Ты ясно видишь, что там написано? Враги государства российского никогда не смогут никогда не смогут пошатнуть нашего единства дружественного союза посему Прилагаю список тех лиц, которые участвуют в заговоре, полученный из надежных источников и далее по списку фамилии прочитай несколько фамилий именно барышников михаил юрьевич серафим валерьевич хорошо отправляйся в то событие где ты сгораешь в карете и посмотри через какую часть тела выходит твой дух выходит из тела. Посмотри внимательно, через какую часть тела выходит твой дух. Они через часть тела, просто выходит из всего тела. Хорошо. Смотри дальше, куда направляется. Что происходит дальше? сверху смотрит на карету горячую она перевернулась и лежит на левом боку почти целая на момент падения объято пламенем Кони в упряжке уже нет направь лимания на свою дух на свою душу uh -huh. что дальше происходит раскручивая события я поднимаюсь выше над лесом огонь становится все меньше и меньше вокруг леса внизу Поднимайся выше, направь в это внимание. Семень. Не на внешнее, а на внутреннее. Куда ты летишь? Наверх, домой. Куда ты летишь? Наверх, домой. Продолжай движение, смотри, что происходит. Происходит постепенное осознавание Начало моментальная вспышка осознавания, что все закончено. И Я постепенно отпускаю ситуацию, связанную с жизнью Бориса, прокручивая. постепенно все события, проносятся, какие-то главные, какие-то устремления, связи. Знакомые. Успокаиваюсь. Так, поднимаюсь выше. Начинаю ощущать легкость. Легкость, свобода. Умиротворение. что происходит дальше дальше я поднимаюсь выше и встречаюсь с моим наставником родными душами. Я очень не рад, они не рады. Это какое-то определенное место? Да я не назову это каким-то местом, просто... Просто пространство какое-то. У тебя есть осознавание? того что происходит. Да, я все осознаю. Все встает на свои места. Я вернулся. Я очень рад. Есть ли какие-то делания? Да. Деланий нет, никаких ни задач, ни деланий. Просто пребывание в состоянии полной гармонии. Хорошо. Перенесись в тот момент, когда твой дух в следующий раз принимает решение или когда его просят еще раз вернуться на землю. Или куда-либо еще. Посмотри. Что это за момент? Ну, это не то чтобы момент даже. Складывается события определенным образом есть необходимость и готовность души духа воплотиться снова посредством помощи наставника ставников душ перепросмотрена предыдущая жизнь сделан вывод Воплотиться где? На Земле, в человеческом теле. И что происходит? Подбираются определенные события. Помогает ли тебе кто-либо? Это не то, чтобы как бы в обязанность, это кого-то либо или просьба о помощи, просто есть некий, не то, что механизм, как время пришло, что ли, и я это прекрасно осознаю, и готов, и есть устремление. Снова воплотиться и ну это как такая совместная там конечно участвует не только я очень много кого можешь ли ты посмотреть на того кто создал этот механизм есть ли тот, кто создал этот механизм? Ну. Создано это через мысли формы, То есть через ум. И есть множество иерархий. Но если идти к самому началу, то ты просто раствориваешься во всем. И нет никакого отличия между. Ну этот механизм наподобие механизма ума, только он глобальный. Можешь ли ты отказаться, отказаться и не идти на очередное воплощение? Можно стать просто прямо сейчас всем, точнее осознать это, что ты являешься неразрывным. Да, это можно сделать. почему ты принимаешь решение не я принимаю решение меня там нет меня уже нет это как иллюзия иллюзия от того, что есть что-то помимо тебя. Расскажи, есть ли в этом состоянии или в этом пространстве знания о следующей жизни? Как и что будет происходить? Есть предположение того, что будет дальше как события будут развиваться, но фактически это как эксперимент, глобальный эксперимент того, что идет. Различные формы становятся еще более, дробятся друг, друг от друга, отделяются. И каждое эта раздробленная часть начинает постепенно иллюзорно воспринимать себя как нечто индивидуальное. И тем самым происходит процесс эволюции. Хорошо. Можешь ли ты в этом состоянии? Можешь ли ты? в этом состоянии направиться в 2018 год на Землю. Что там? Посмотреть сверху. на Российскую Федерацию, просканировать ее как тело. Страна как живой организм. Просканирую его. Что приходит? нет такого понятия страна как живой организм страна это придуманное понятие это, это как заблуждение что есть разные страны да. есть mm. природа и она неотделима от нее нет границ да, но есть определенный эгрегор вот этот эгрегор это и заблуждение в нашей голове. Он навязан. Это есть Российская Федерация, есть Это Европа, Америка. Хорошо. Можешь посмотреть на всю землю в целом. Mm -hmm. Воспринять ее. И пусть к тебе придет информация о событиях, которые должны произойти в 2019 году на планете Земля. Самые яркие события, которые произойдут в 2019 году на планете Земля. Какая тебе приходит информация? Знаешь, когда смотришь на Землю в целом, во-первых, ну просто нереально объять. Это настолько огромное нечто. И... Вот эти вот города, силенные пункты, они настолько маленькие, что их просто не видно. То есть человечество это как. Похоже, что. землю не то что не исследовали там одного процента даже не исследовано по своему объему что ты видишь неисследованным на земле я вижу что города и страны они как Сопоставить. Это просто несопоставимая Земля. Она настолько гигантская. Хорошо, посмотри на Землю. И пусть тебя что-то привлечет. Какое-то место. Угу. Есть ли тяга к какому-то месту? И направляйся туда, и описывай, что ты видишь, что происходит. Я вижу, что нога человека не ступала, и вот, если так рассуждать, ногой человека, Максимум один процент всей земной поверхности. Что все настолько придумано. То есть ты видишь Землю как неисследованную планету? Абсолютно. И вообще не видно ее ни конца, ни края. Это даже не назвать планетой. нереально огромные штукинцы все исследования если взять всего человечества за все время она не исследовало даже одного процента всей поверхности земли Хорошо. То, что мы видим на картах, это вообще не то. Это как в океан, в океане вот взять булавку и сопоставить это с океаном, и то это будет не то настолько неисследованная. Это Вселенная целая. Планету зем, зем, Землю. Называют планетой, но на самом деле это целая неисследованная Вселенная. Назови расы или виды существ, живущих на планете Земля. В настоящее время. Во время. Когда на Земле 2018 год Ну... Люди их называют богами Ты видишь это на энергетическом плане? Или на физическом? На физическом Пиши мне. Это просто существа, которые намного более высокоразвиты, нежели. Но им даже не интересно вот само человечество. А человечество это как. Они сами живут в своих собственных правилах, в своих каких-то собственных устоях. И оно настолько молодое, настолько никчемная эта история вся вместе взятая. И для того, чтобы иметь хоть какое-то представление об этих существах, кого мы называем богами. но мы можем к ним приблизиться, если зададимся такой целью вступить в контакт но мы им не интересны но, то есть нет такого понятия как управление это у нас, у людей кто-то кто-то нашелся умнее, какая-то группа людей которые решила управлять другими людьми и соответственно навязывать механизмы управления и начинается это с обучения с с ячейки общества скажем так да семьи То есть, нашим родителям, нашим предкам давалась та же самая информация, несколько видоизмененная со временем. Те же, та же история, та же география, те же все вот эти вот все, чем нас пичкают, все является совершенно не тем, что есть на самом деле. Все это настолько ограничено а иначе никак не не иметь воздействия на других людей. Почему мы сидим в городах? Почему мы так э, привязаны друг к другу или там как-то сбиваемся в какие-то анклавы, в группы? Потому что нас так научили. Иначе просто будет каждый сам по себе, каждый разбредется. И не будет такой цивилизации, в кавычках, как человечество. Из страха, конечно, все это. А так мир настолько безграничен. Посмотри на энергетическом уровне. Есть ли цель у человеческой цивилизации? Ну как цель? Цель порабощения. То есть одни будут работать на других. Вот и все, к чему приходит. Хорошо. Те, на кого... Смысла никакого нет. Абсолютно. Просто кому-то удобно. А кто-то до этого не додумался, потому что у него просто нет механизмов включенных в него у него есть механизм ну, к примеру обучаться чему-то тем же самым наукам тем же самым какие-то понятия которые к реальности не имеют никакого отношения И этими науками нас пичкают постоянно дыра да Можешь ли ты воспринять сознание этих существ, которые ты назвал богами? Ну и да и нет они У них нет таких ограничений, но у них помимо них есть еще множество других, и это просто мы видели какую-то маленькую часть, кто-то когда-то как-то с ними взаимодействовал, кому-то посчастливилось, но опять-таки не посчастливилось, просто так сложились обстоятельства, что... То есть ты говоришь, что им нет никакого дела до... Абсолютно нет никакого дела. Но они могут наблюдать, но им... у них нет такого понятия, как интересно. Ты сказал, что на физическом плане мы живем рядом на одной планете. Да. Тогда почему нету соприкосновения никакого? Но это просто нужно осознать, какие расстояния о каких расстояниях речь что тогда представляет собой то есть мы самолеты, даже... которые облетают землю в планету Ну, это ложь этого не существует исследовано там при самых далеких каких-то путешествиях даже одного процента нет тогда почему эта информация настолько закрыта ну а как по-другому управлять? Ну не все же стремятся к управлению. Какие-то из власти имущих, почему И... никто не говорит об этом? Ну представь, есть люди, которые а, имеют какое-то представление о реальном мироустройстве. Ну или хотя бы приблизительно реально. Мы же все одинаковые, по большому счету у нас одинаковые потребности. И если в себе, ну, скажем так, быть абсолютно честным с собой, то, то разве не захочется тебе, имея такие знания, заниматься чем-то или не заниматься вообще ничем? а другие будут тебе, скажем так, работать на тебя, что-то строить, к чему-то стремиться. То есть нужно ограничить сознание человека до такого уровня, чтобы он осознавал себя. Это выглядит как, вот мы живем на планете Земля у нас есть представление, мы всю эту планету чуть ли не всю изучили мы имеем возможно путешествовать по ней у нас есть спутники у нас есть то-то, сё-то а... истина состоит в том, что Ничего не известно. Абсолютно ничего. Даже капли не исследована всего океана. То есть Капля для нас это цел, целая земля. Вот примерно так. То есть ты говоришь о том, что если две, два корабля находятся в разных странах океана и между собой имеют связь, где они находятся? Они видят один, один берег океана и другой берег. Ну, океан это как вот вот сейчас видится, как. Есть карта земли исследованная людьми. Ну как лужа. Ну даже не лужа, а даже не выдаем, а ну, даже их не видно, этих океанов которые люди называют океанами. То есть этот шар и эта карта, она ложна? Она ложна. Все ложно. А заходил ли кто-либо за пределы этих карт? Ну, конечно, были люди. Но это представь, чтобы выйти из этого... Ну, не то, чтобы из этого, да? Нет никаких ограничений. Невозможно ограничить это ты отправляешься в путешествие длиною в жизнь хорошо, а опиши мне, что находится за границами за границами чего? нету границ чувак, вообще не видно никаких границ вообще нереально это все за границами тех знаний, что человек Раз. А, другие существа, другие сознания, другие миры целые на этой же планете ну я не знаю Ч это такое даже? Это я не назову планеты. Я не, я не вижу ни конца, ни края этому всему. Оно просто несоизмеримо ни с чем. Что вот когда-либо нам давали. Или просто нет. И если рассмотреть Землю, это как точка какая-то, не знаю, это как... Да не видно ее даже, вот этого вот пространства. Хорошо. Тогда какой смысл э, душе постоянно реинкарнировать на землю, в тела людей, если нет никакого смысла в их жизни? Если они лишь рабы для тех, кто их использует? Это программа. Это программа по размножению. То есть вот через это разделение между мужчиной и женщиной происходит... Это и есть фундаментальная программа разделения, разделенности. Когда мужчина или женщина осознают свою целостность, и у них пропадает смысл в размножении, у них нет стремления к противоположному полу, то есть когда существо осознает свою целостность, и как только эта целостность будет обретена осознанно, то будет соответственно, это как не будет смысла воплощаться дальше в человеческом обличии, можно будет воплощаться в иных обличиях. Просто плотность соз... разделенность вот этого сознания она настолько высока вокруг нас вот в данный момент и всегда постоянно кишит кишат сущности ну энергии души духи и это как ну сбор какой-то группы этих существ и если происходит оплодотворение соответственно происходит ну, происходит некое действие, направленное на... Когда-то кто-то, одни из первых людей, увидели, что... осознали, что есть такой процесс размножения. И они стали множиться. Но ведь они тоже когда то появились? Разнообразие просто не нереально как-то классифицировать существ, которые существуют. Есть все, То есть. Хорошо. Такой вопрос. Могут ли люди на своем физическом плане перевоплотиться в каких-либо других существ? Как только осознают свою целостность они смогут увидеть картину шире. Что значит целостность? Целостность – это значит осознают свою истинную свободу, что они, им нет нужды быть кем-то или делать что-то. Они становятся тотально осознанными и осознают, что... Ну, эти игры уже все неинтересны. Они начинают, как вот в песочнице дети играют, им интересно быть в песочнице. Как только ребенок, ребенку надоедают эти игры, он начинает смотреть за пределы песочницы. Осознаешь ли ты сейчас эту целостность? Ну, вижу, слегка хреневаю, конечно. Еще есть программы вот в этом теле, которые держат в этой игре. Возможно ли в этом состоянии. Проработать эти программы? Да, это... Конечно, конечно. Только в этом состоянии возможно. То есть, когда идет разотождествление э, тела-ум, что это есть программы, то э, эти программы могут быть закончены вдоль секунды. Что это за программы? Э, программы, навязанные э, вот, человечеством за многие за многие века программа размножения программа достижения чего-то программа осознает ли я сейчас интересно например такая есть программа Осознает ли в полной мере Илья сейчас то, что диктует дух? Ну, это как бы... Илья это... Как это... Это лейбл... Ну, название вот этого вот механизма этого тела постепенно вот это сознание оно становится независимым от тела чем чаще входишь в это состояние в состояние разделенности с телом отделенности от тела это не разделенность это отделенность от тела и независимость от тела, тем больше, тем быстрее эти программы начинают осознаваться, и тем меньше они имеют власти над Ильёй, над телом. Возможно ли сейчас максимально углубить это состояние в сознании оно расширяется постепенно, невозможно его То есть есть некие такие вот якоря Ну вот прям как, как корабль становится на якорь и вот эти вот программы они тянут вниз И поэтому Постепенно обрезая вот эти программы, но не насильно, а через осознавание этих программ, что они существуют и они являются всего лишь программами, происходит освобождение. То есть это нужно пройти, осознать тотально каждую из программ, чтобы выйти, а их очень много. Хорошо. Что происходит при таком... Явление как просветление. Просветление это и есть освобождение от этих программ. Но не мгновенное ли это освобождение? Нет, но это, поэтому и требуются годы практик. То есть вот в сеансе, скажем так, да, в сеансе просветления есть возможность выхода посмотрел из коробки наверх осознал но ты находишься в коробке ты осознаешь что есть нечто вне этой коробки но ты находишься в коробке и пока ты тебя тяготят эти якоря ты будешь находиться в коробке ты не сможешь из нее выйти поэтому этот процесс очень медленный к нему нужно идти постепенно иначе иначе можно сойти с ума но это нестабильная нестабильный процесс осознавания когда твое сознание начинает кидать с одной крайности в другую тебе вроде бы ты вроде и осознаешь многие вещи вне этой коробки но эти якоря тебя начинают тянуть вниз и ты постоянно метишься. Вот это и есть сумасшедшее. А просветленный человек, он идет к этому годами, десятками лет, потому что процесс освобождения от тихии кореи, он очень болезненный. И, и приходится с этим работать. этим трудиться хорошо а души рождаются только на планете земля только я дело в том что не вижу других ну вот вообще как понятие планеты угу. это удивительно это просто вот можешь ли ты воплотиться в другое существо ну, на данном этапе пока есть якоря, нет, угу. как только произойдет полное просветление, освобождение от всего этого, ну, настоящее То есть ты говоришь, что мгновенно освободиться от якорей нельзя? Нет, это будет э, сумасшествие Почему сумасшествие, если человек мгновенно освобождается от якорей? мгновенно это, когда накапливается, это кажется, что мгновенно. На самом деле человек постепенно за множество десятков лет и работает. Жизнь. Да, и жизни и Работает, трудится над тем, чтобы освободиться от этих якорей один за другим, один за другим. И в один момент это как критическая масса, но тут нет никакой массы. То есть ты становишься настолько легким, настолько летучим, и тебя ничего уже не держит. Ты просто отрываешься от всего этого и смотришь на пространство вариантов. А оно безгранично. И нет не вижу вообще никакого конца. Может быть, из-за якорей не вижу конца. Это просто, это просто, это нечто Хорошо, есть ли что-то еще, что должно произойти на этом сеансе? Да нет, это как вообще удивительный подарок Сам сеанс, это вообще чудесно То есть увидеть такое, это просто Хочешь нечто. ли ты еще пребывать в этом состоянии? Да всего все, что было, все осознанно. Я осознал, что что пришло, то пришло. Тогда понемногу очень медленно мы будем выходить.